Камазали? Шишим чек. Шишим шекель? Загнул цену, конечно. Зайколь. Зайколь. Зайколь. Я асвин, да виш му бывают разные, черные, белые, красные. возле явских ворот. И именно возле этих ворот мы начнем разговор об одном из важных еврейских символов. Нет-нет, э, не об этом. Говорить мы сегодня будем о мезузе. Кстати, для русскоязычного уха и рта это не очень э, привычное слово для слышания и произношения. Слово мезуза, еврейское слово мезуза, на русский язык переводится дословно как «дверной косяк». Косяк это тоже устаревшее слово, поэтому скорее всего, наверное, дверная коробка подойдет больше, чем произношение «дверной косяк». Итак, перед нами мезуза. Как вы видите, она достаточно старая, даже такая слегка ржавая. Когда вы входите во двор или в еврейский дом, вы должны прикоснуться к мезузе и пройти дальше. А вот когда вы выходите из еврейского двора или дома, вы должны снова прикоснуться к мезузе и выйти. По поводу того, что делать возле этой мезузы, существует сотни толкований. Например, Любавический равин, когда заходил, один из Любавических равинов, когда заходил во двор, известный Рэба, не буду называть его имя, он никогда не целовал Мизу. хотя многие евреи утверждают, что обязательно Мизузу надо поцеловать. Еще существует предание об одном старом раввине. Звали его или Ягу, И вот он зашел, этот уважаемый старик, в еврейский дом, в еврейский двор. И вообще прошел и не поцеловал Мизузу и даже не дотронулся до нее. И все подняли. Хай! Почему? Гвалт! Почему Рэба не поцеловал Мизузу? Да все очень просто. Оказалось, Мизуза была испорчена и Рэба почувствовал это своим сердцем, что нельзя целовать испорченную Мизузу. В общем, существует много преданий, вымыслок и сказок. Что делать возле этой Мизузы? Целовать, ее просто притрагиваться к ней правой рукой или левой рукой или как вообще себя вести возле этой мезузы. Поэтому мы поговорим сегодня, что нам делать с мезузами, как нам себя вести, что они значат для нас лично и чему вот это простое изделие может нас научить. Еще, кстати, если вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Евреи же делятся на две больших общины. Ашкенадские евреи – это такие белые, красивые, как я и сифарские евреи это не такие белые как я они такие темноватые слегка и каждая община мезузу вешает по-разному вот перед нами мезуза которую повесила сифарская община она ровно висит видите А ашкиназы вешают мезузу с наклоном и у этого тоже есть свой образ и прообраз и объяснение в талмуде в общем если я вам сейчас расскажу как кто где используют эту мезузу и как кто к ней где относится, у вас точно пойдет голова кругом. Поэтому все будет немного проще, но я думаю, будет очень полезно для вас услышать и узнать об этом еврейском символе немножко больше, чем вы знаете уже. Как вы успели заметить, на мезузе или прикреплена, или высечена одна из букв еврейского алфавита. Это буква шин. Кстати, эта буква шин, она символизирует собой одно из имен Бога, а именно имя шадай, то есть то, что на русский язык переводится ⁇ всемогущий ⁇ Поэтому, когда проходящий человек дотрагивается до мезузы, он как бы образно дотрагивается до всемогущего Бога. Итак, продолжаем говорить дальше о мезузе. Значит, мезуза ⁇ это не вот эта коробочка и футляр, которые прикрепляют косяку, или, как мы сказали, коробки двери, на которые вы смотрите изумленными глазами, вот такими, полными счастья. А, я вижу Мизуза, я вижу Мизуза. Нет, Мизуза это нечто другое. А что именно? Сама Мизуза находится вот внутри этого футляра. Сделана она из кожи кошерного животного. Специальный переписчик Торы, его зовут Софер, берет этот кусочек и пишет молитву Шма Израиль. Это символ веры израильского народа. Одна из основных главных молитв еврейского народа. Сама Мизуза находится в футляре. Значит, когда смотришь на какой-либо еврейский символ, а сейчас мы говорим о мизузе, возникает вопрос. Я не знаю, как у вас, но у меня возникает вопрос. Может, у меня ум такой пытливый. Вопрос в следующем. Вот откуда все это взялось? Раввины дают приблизительное объяснение, откуда взялась мизуза. Когда мы открываем книгу «Второзаконие», шестую главу, мы читаем здесь с 4 стиха молитву Шма Израиля, которую я уже упоминал. И вот в самом конце, после того, когда Заканчивается эта молитва, сказана следующее. «Навяжи их в знак на руку твою». Это о заповедях, о молитве «шма». «И да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот косяки, или, как мы говорим, уже дверная рама, более современное слово, это «мезуза». Это еврейское слово «мезуза», или, если множественное число, «мезу «мезузот». Еще. Древние еврейские источники утверждают, что Мезуза – это напоминание того, что Всевышний сделал для Израиля в пасхальную ночь. Ну, вы все помните эту историю, когда израильтяне помазали коробку своих дверей, косяки своих дверей, кровью жертвенного животного, и ангел смерти прошел мимо. И вот в Медрошах написано, что мизуза напоминает нам об этих днях избавления. Также Медроши говорят, что Мезуза — это такой немой, безголосый охранник. И когда идет беда или смерть мимо еврейского дома, ангел смерти, который несет беду, он опускает голову, потому что не может смотреть на Тору и проходит мимо. И много различных других толкований есть касательно этого известного еврейского символа. Мизуза. Есть еще одна история о Мизузе. Ее когда-то записал один римский гражданин. Его хозяин отправил его в Иерусалим. Этот римский гражданин, не еврей, придя в Иерусалим, увидел на всех дверных косяках Мизузы. Он начал интересоваться у живущих. В домах Что это значит? Ему сказали, что согласно еврейской традиции это означает, что Всевышний когда-то избавил наш народ из Египта. И мы помним, прибивая вот эти вот мезузы на наши дверные косяки. Также мы считаем, что мезуза это как невидимый безгласный охранник нашего дома. И мезуза символизирует присутствие Бога. Когда этот римский гражданин обратно возвращался в свой город, в свою страну, у него в голове родилась история, которую он рассказал своему господину. И что же именно он рассказал своему господину? Когда он зашел в зал, где сидел господин, господин его спросил, что ты видел в Иерусалиме? Он говорит, я много чего видел, но самое удивительное, что меня удивило, это мезузы. Хозяин почесал затылок. Что такое мезузы? И он объяснил ему на очень простом примере, что такое мезузы. Он сказал ему, господин, ты сидишь внутри дворца, а снаружи тебя охраняют твои слуги. Так вот у евреев все наоборот. Они слуги Всевышнего сидят в своих домах, в своих дворцах и их охраняют мезузой, которая символизирует величие всемогущества Бога. Давайте попробуем сделать вывод из всего вышесказанного. Если мы откроем 118-й псалом, то мы увидим, что автор 118-го псалма употребляет в сочетании с Словом Божьим очень интересные обороты. Он говорит, что Слово Твое хранит меня, что Слово Твое оберегает меня, что когда я пребываю в Слове Твоем, я не грешу. Давайте также представим, что вот мы как будто футляр, а Мизуза, вот этот текст, он находится внутри нас, так сказать, если можно, на косяках нашего с вами сердца. Так вот, самое важное, чтобы сама Мизуза, она находилась внутри нас. В нашем в футляре И тогда, когда мы прилагаем слова Божьи не просто в деревянную или в железную коробочку, а внутрь себя, так Слово Божье действительно нас хранит, оберегает, наставляет и учит нас. Поэтому Библия и ее исполнение и желание вникать в нее – это самое важное в жизни человека. Не рассказывай мне эти сказки о Мезузе. Мезуза ж Мезуза. Вообще люди не знают, что такое Мезуза, путают с Медузой. Неучи. Мезузот. Множественное число. Мезуза. Единственное число. Придумали. Косяки. Кто этим словом пользуется? Дверные косяки. Что это за слово вообще? косяка? Оно вообще у современных людей вызывает не те ассоциации. Надо говорить дверной проем. Или там дверная рама. Или перекладина дверей. Современный язык, за ним будущее. Хватит меня снимать.